Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и Польша исчезает, шокирующая статистика, так я назвал это видео, потому что сегодня я хочу поговорить с вами о демографических проблемах Польши, которые с каждым годом все усиливаются по мнению многих специалистов и начались эти самые проблемы, а именно с Проблемы с вымиранием населения Польши начались, ну, можно сказать, по большому счету с 2004 года, когда Польша вступила в Евросоюз. Ведь именно тогда очень большая часть молодого работоспособного населения Польши начала выезжать на заработки в Западную э, Европу, в страны более развивающиеся, чем Польша. Ну и подобная ситуация продолжается до сих пор, ведь и по собственному опыту я знаю, а именно по комментариях поляков и по вообще разговорам моих знакомых поляков знаю о том, что многие как бы хотят возвращаться уже в Польшу, там кто-то с Америки, кто-то с Британии, кто-то с Германии отжив там по 10-15 по 15 лет но как бы не сейчас, вот-вот-вот-вот откладывают все на потом, поляки откладывают свое возвращение в Польшу Постоянно. Ну и, как я уже сказал ранее, по мнению многих специалистов и по мнению многих авторитетных изданий, Польша исчезает, Польша вымирает, ну и, собственно, некоторые считают, что Польша может даже исчезнуть в ближайшее десятилетие. Я не думаю, что дойдет до таких крайностей, но все же, сегодня хочу разобрать, в чем проблема, почему Польша исчезает, и привести вам шокирующую статистику из, опять же, многих изданий, интернет-ресурсов, которые я нашел э, в ближайшее время. Ну и, собственно, некоторые из этих интернет-ресурсов, ссылки на них я оставлю в описании к этому видео, э, специально для хейтеров, которые уже собрались писать э, то, что все, что приведется далее в этом видеоролике, я придумал просто для хайпа. Ну а для людей, которые заинтересованы в жизни и работе в Польше, там же э, вы сможете найти ссылки на мои ресурсы, где будут актуальные вакансии в Польше с подробным их описанием на любой цвет и вкус. Ну и там же вы найдете мои актуальные мобильные номера, по которым можете мне писать по поводу работы в Польше. Ну и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Ну а я хочу начать собственно, друзья, с того, что в наши дни наблюдается крайне низкий рост польского населения. Рождаемость лишь немного превышает смертность, вследствие чего увеличивать число жителей страны становится затруднительно. К тому же многие поляки стараются переехать на ПМЖ в Западную Европу, где они открывают для себя гораздо больше перспектив, чем в Польше. Иммигранты из СНГ ситуацию э, не особо спасают, в результате чего демографические показатели остаются на прежнем уровне. Недавние исследования, проведенные в Польше, показали, что в будущем Польшу ждет демографический кризис, Согласно главному управлению статистики ГУС, в период с 2015 по 2035 годы смертность превысит рождаемость, а число людей репродуктивного возраста уменьшится в разы. По словам экспертов, в ближайшие 20 лет ситуация сохранит отрицательный характер. Рождаемость будет снижаться, количество работоспособного населения уменьшаться, а число людей пенсионного возраста возрастет. Специалисты уверены, что правительству Польши всерьез надо задуматься о демографической проблеме. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Казалось бы, Польша является одной из самых стабильных стран Европы и открывает хорошие перспективы для своих жителей. Но в действительности местное население не может быть уверено в завтрашнем дне. Имеющиеся экономические проблемы негативно влияют на финансовое обеспечение молодых людей, которые не готовы задумываться о пополнении своего семейства. В наши дни лишь изредка семьи решаются на рождение трех детей – причем это оказывается пределом. Зачастую семьи в Польше ограничиваются появлением и воспитанием одного ребенка. Демографические проблемы в Польше затронут все сферы жизни, особенно экономику. По мнению Станислава Клауза, дети, рожденные в течение 15 лет, в будущем окажутся в очень непростой экономической ситуации. Уже в нынешних экономических условиях молодые люди Польши не спешат заводиться семьей и детьми. А что же будет дальше? Показатель смертности оказывается достаточно высоким. За год умирает до 215 тысяч людей. Если провести расчеты, в день погибает до 830 человек. При этом, если умирают молодые поляки, демографическая ситуация в стране сразу же становится более шаткой. Несмотря на различные обстоятельства кончины людей, самой главной причиной являются пожилой возраст местных жителей. Медицина Польши, несмотря на свои достижения, не всегда способна помочь полякам стать долгожителями. Поэтому люди погибают не только из-за преклонного возраста, но и по причине серьезных заболеваний, трагических случаев. Постоянное население Польши с 2018 года увеличивается, но показатель роста крайне низок по сравнению с другими европейскими странами. Данная тенденция свидетельствует о необходимости укрепления экономики, изменения стратегии в политике и предоставления основы для благополучного будущего не только людям старше 35 и 40 лет, но и молодым семьям. Что ж, друзья, ну вот такая э, темная, так скажем, и мрачная статистика, но справедливости ради хочу заметить, что Польша уже делает достаточно серьезные шаги на пути к тому, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. А в частности, Польша гораздо э, более основательно повысила э, помощь семьям, у которых рождаются дети в Польше, причем если дело идет даже об иностранцах, имеющих карту часового побыту с доступом пом до рынку працы ну или же видно жительство в польше по простому вот к примеру у меня недавно родился ребенок и положено четыре вида помощи первый вид помощи это так называемые ботиковые это единоразовая выплата в размере тысячи злотых которая положена всем без исключения после рождения ребенка второй вид помощи выплачивается если у вас доход в семье ниже там по моему 1900 злотых чистыми на всю семью и в таком случае опять же вам положено полторы уже тысячи злотых, опять же единоразовая выплата но есть, что самое интересное также и выплаты долговременные такие как первое так называемые матежинские также положено абсолютно всем без исключения, если вы конечно же не обращались за дополнительной помощью в какие-то органы, то тогда вам будет положено тысяча злотых, которая выплачивается каждый месяц в течение года после рождения ребенка, ну и последний долговременный вид помощи в Польше, это так называемые плюс 500, раньше это выплачивалось за рождение второго ребенка, но вот уже с июля 2019 года польские власти сделали такую помощь и для людей, у которых рождается первый ребенок в семье, то есть 500 злотых таким семьям будет выплачиваться до исполнения 18 лет их ребенку, соответственно ребенка будут за двух платить, то есть уже тысячу злотых в течение долгого времени, в течение 18 лет, друзья, каждый месяц. Вот такие достаточно серьезные шаги принимает Польша для того, чтобы... Улучшить демографическое положение в стране Плюс очень сильными темпами И быстрыми развивается экономика В статистике сегодняшней Польшу сравнивали С самыми динамично развивающимися Странами Европы А значит и мира Такими как Великобритания, Германия, Франция и так далее Ну да, вопросов нет По сравнению с ними Польша еще отстает по многим статьям Но если сравнивать Польшу с восточными странами Например с Украиной, Белоруссию И с Россией даже то Польша ушла уже вперед семибильными шагами. Поэтому, друзья, если вы задумываетесь о переезде, то советую вам переехать в Польшу. Здесь вам будет легче интегрироваться. Здесь уже достаточно много льгот делают для людей, которые переезжают. Государство всячески помогает и финансово. В общем, я думаю, вам здесь понравится. Если вас не устраивает ситуация в вашей стране, то э, милости прошу переезжать. А если не знаете, к кому обратиться за советом, за помощью в трудоустройстве, то Советую вам обратиться ко мне, так как я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, сам уже несколько лет живу в Польше, обзавелся здесь семьей, ну и являюсь человеком достаточно опытным во многих вопросах, связанных с жизнью и работой в Польше. Поделитесь ссылочками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Впереди нас ждет еще куча всего интересного и полезного. Но на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья! Пока.